Знания. Так, здравствуйте, мои дорогие. Сегодня у нас э, приглашенный гость Маргарита Петрова. И сегодня она нам расскажет, как считывать характер человека по его внешности. Я думаю, что эта тема заинтересует очень многих, потому как э, сегодня считывать по внешности мужчину на сайте знакомств – это очень важный навык, очень нужный навык. Ну, и сейчас мы подождем немножко. Здравствуйте, Елена. Хорошо, что вы к нам присоединились. Сейчас мы будем рассказывать всякие трюки и секреты. Так что приготовьте себе чай, да, вкусный чай. И мы уже начинаем. Сейчас Маргарита к нам присоединяется уже. И мы будем рассказывать всякие секреты. Готовьте вопросы для э, мастера, да, те, кто смотрит в прямом эфире. Очень замечательная возможность, что можно э, задать вопросы. Здравствуйте, здравствуйте. Ага, Маргарита. Так, так, так, так. Так, так, так. Угу. Запрос посмотрите на своем телефоне. Ага, ждем вашего добавления. Да, привет, привет, Елена. Отлично. Так, отлично, все, Маргарита у нас присутствует, отлично. Угу. Рада вас всех видеть, слышать. Меня слышно? Да, хорошо слышно. Здравствуйте, Маргарита. Я рассказываю, что вы э, мастер-волшебница, которая нас сейчас научит испытывать по внешности э, Информация о человеке и женщинам, которые собираются создать свою семью, и на сегодняшний день приходится использовать и сайты знакомств, и вживую знакомство. И такой навык будет очень-очень полезным в нашем дипломате инструментов, да, чтобы правильно в своей жизни сделать выбор, чтобы уже не промахнуться, как мы делали 18 лет, а уже подойти по-мудрому к этой ситуации. Хорошо, Маргарита. Я предоставляю слово вам. Давайте расскажите нам, какие вы используете инструменты для этого, для этого метода, и, конечно же, об этом методе, да? Как вы считаете? Благодарю. Да, конечно, конечно. Вначале я хочу поблагодарить вас, Елена, за приглашение на такой интересный эфир. И когда мы с вами говорили о том, что будет на эфире, я подумала, что может быть интересно современным женщинам. И, конечно же, моя информация, она в первую очередь направлена на тех женщин, кто хочет построить семью мудро, кто хочет построить отношения мудро. Но также эта информация будет применима в любой сфере жизни, начиная от выбора извините, парикмахера и заканчивая э, помощью в подруге в какой-то сложной ситуации. То есть вот в любой сфере жизни эта информация применима. Uh -huh. uh, на сегодняшний день я сама пользуюсь этой информацией и использую ее как в клиентской uh, практике с клиентами, так и для себя лично. Uh, о себе и о своем методе я расскажу чуть позже, кому когда будет uh, интерес, а сейчас немножко внимания вот именно теме, что такое женское счастье, что такое отношения и почему мы приходим к uh, к отношениям, уже будучи умудренными, а вначале хотим чувствовать и хотим э, проживать свои чувства в полную меру. Э, думаю, что вы, как э, специалист в сфере астрологии, работы с женщинами, поддержите меня. Э, женщины, существо, э, женщины вообще существуют эмоциональные, и она ищет в первую очередь не логикой э, э, путника жизни, а своими эмоциями. Так ведь? Как ваша клиентская практика? Согласна. Да, согласна. Да. И я э, тоже, когда работаю с клиентами, я сначала спрашиваю: вот, э, вы выбирали ситуацию, в которую вы вошли, вы выбирали логикой или эмоциями. И большинство говорят эмоциями. Э, и тогда я их приглашаю посмотреть на инструменты, которые лежат за пределами эмоциями а именно логики. И задаю им вопрос: а знают ли они, откуда вообще появляются эмоции? Для того, чтобы изменить себя, изменить свое настроение, изменить какую-то ситуацию в жизни, изменить стиль свой, может быть, даже стиль в одежде, нужно, чтобы появились эти эмоции. Я их спрашиваю, вы знаете, откуда берутся эти эмоции? И большинство из них затрудняются ответить, они говорят, ну вот, навело, пришло такое чувство. И тогда я им предлагаю поразмышлять что человек, рожденный в нашем современном мире, он очень сильно оторван от природы. Мы живем все в условиях мегаполиса, и, к сожалению, наше внутреннее пространство, наш внутренний мир, он не отражает того знания о природе, которое было даже у наших бабушек. Мы не так часто ходим в лес, мы не можем... Видеть красоту рассвета. Мы не можем прикасаться к запахам природы. И наш мир внутренний, и в том числе мир женщины, он наполнен какими-то событийными пространствами и, и требует все время логики. И поэтому в отношениях женщина, основная причина, почему мы ищем эмоциональных отношений, она хочет чего-то другого, э, того, что всколыхнет чувство, а приходит к каким-то ошибкам. Так вот, э, мой первый Посыл к женщинам – это посмотреть, как устроена природа и найти отклик в себе, что откликается, потому что кто-то любит закаты, кто-то любит расцветы, угу. да? кто-то любит море, а кто-то любит лес. И вот поработать со своими чувствами, найти то, что откликается, переложить этот символизм того, что внутри откликается, то, что, то, что ты видишь в природе, переложить на то, что называется символенную систему, на знаково-символенную систему и работать уже с логикой своей, присущей только тебе. <связь> то есть второй посыл – это разобравшись с собой, научиться рассказывать о себе в каких-то посланиях. Писать эти послания, вербально и невербально, выражать себя в одежде, придумывать себе имидж, проигрывать роли, входить в это, как, как будто ты одеваешь новую одежку, проживать каждый год так, а на следующий год обновляться и переходить к новым опять значениям, потому что за этот год мы очень сильно изменились. И, вы знаете, есть очень хороший отклик по такой системе, когда сначала мы настраиваемся на природу, ищем отклик в себе, а потом переводим свои эмоции, проснувшиеся от природы, в то, что нам нравится, в вот, свой стиль, в свой образ и так далее. Угу. Здесь я должна перейти к тому, как мы расшифровываем этот отклик, и сказать, что в природе есть четыре стихии. И эти четыре стихии – это огонь, это вулканы, э, э, это вода, это все, все виды открытых водоемов и дождь, э, тоже вода. Воздух, это тайфуны, это э, сильный ветер, э, то, что приносит уран, э, облака, несущиеся по, по небу, и земля, то, собственно, та, та э, стихия, которая дает нам пищу, кровь, и благодаря которой мы все живем. И вот, Четыре типа людей, четыре типажа присутствуют э, как, основные, как основные символы. Да? Вот эти четыре типа, они присутствуют среди всех рожденных в мире. Мне не хочется сейчас грузить нашу аудиторию э, символизмом астрологии, философскими э, познаниями. Я просто хочу ввести вот такой критерий, что общаясь с собой, в первую очередь определите, на что вы откликаетесь. Вас будоражат вулканы, вам хочется страсти, вам нравится шорох капы, капающих кап, капель на крышу, вы засыпаете и видите яркие сны, вам нравится быть свободным, вы любите стоять на вершине горы или на, подниматься на крышу дома и вдыхать этот воздух, или вам нравится, как растут растения, посаженные вашими руками, на что откликается ваша эмоциональная сфера. И дальше научиться выражать свои эмоции, обращенные к людям, через те символы, которые нам предназначены миром. Чуть позже, вот буквально через несколько минут, я расскажу о том, как это проявлено во внешности. А сейчас я бы хотела задать вопрос вам. Елена, скажите, пожалуйста, а чаще всего вот к вам приходят люди, какой стихии, если не секрет? Никогда не квалифицировала таким образом. Даже не могу Нет точно. Такого. Я не просто никогда не обращала на это внимания. Никогда? Все. Примерно, примерно одинаково, да? Да. Не выделяется. И... Мне говорит, что со здоровьем разобраться, тогда я смотрю его стихии, э, доши э, его стихии, и с, смотрю уже там какое питание, какое там, с лишним весом, но э, чаще всего ко мне приходит поэтому это редкая тема, которую я разбираю, поэтому не квалифицирую, не квалифицирую клиентов по таким критериям, поэтому затрудняюсь ответить. Ясно. У меня, э, вот э, моя практика, я показываю людям всех стихий одну и ту же информацию. И возвращаются, как правило, те люди, которые не любят авторитетных мнений. Авторитет, то есть те, кто не любит авторитета, те, кто любит до всего доходить сами. И, как правило, это люди знака огонь. Они хотят нового, они ищут. И через некоторое время они приходят к тому, что, пройдя путь поиска, они приходят к тому, что где-то они уже и расслышали, и вот возвращаются. И для меня, когда я обращаюсь к людям, очень важно, на каком этапе пути он находится. Потому что вот эти круги так называемые кармы, кружок, знаете, сделаем еще один кружок, он присутствует. И вот то, что я вижу, что больше всего вот накручивает такие круги это люди стихии огня они хотят сами во всем разобраться не признают авторитетов поэтому я и начну с этого типажа люди стихии огня да Байте, люди стихии огня конечно мое послание в первую очередь направлено к женщинам как к тем кто является кто является нашей аудиторией и те кто хочет найти своего спутника жизни чем характерны люди огня конечно это определенный тип тела как правило у женщины вот и женщины стихи огонь и мужчины стихи огонь а у женщины стихи огонь спортивного тела спортивное тело оно такое знаете как будто, понятно что оно к нагрузке свойственно люди стихии огня вообще спокойно переносят нагрузку среди них очень много спортсменов то есть, вот такой спортивный тип, тип тела. И второе, что чем интереснее, да, да. Либо они пухленькие, да, да все что-то такое. Либо второй момент, это к женщинам относится, либо они как свечка. Такие вот худенькие, но не фигуристые худенькие, а именно вот как свечка. И чем больше в женщине проявлена степень огня, то есть карьера, лидерство, харизма, все то, что делает ее уникальной, тем больше она свойственна именно к форме свечи. Поэтому, когда... Вы встречаетесь э, с женщиной, если вот у нее такой тип, тип, тип э, внешности тела, это, скорее всего, будет э, женщина-стихия огонь. Второе, чем они отличаются, женщины, именно женщины, у них либо ярко-красный цвет волос, либо просто яркий цвет волос. То есть они никогда не... Э, э, им, свой, им на яркость. И э, яркость в одежде, Да? Теперь смотрите, мужчина стихия огонь. Мы говорим о проявленных качествах, они а непроявленных, потому что бывают и непроявленные. В первую очередь вы его не увидите, вы его услышите. Он будет говорить «я», «я», «я», «я», «я», «я». И вот это вот «я» оно будет очень большим. Второе, мужчина стихии огня – они э, говорят, а давайте мы сейчас пойдем. И они такие вот щедрые, знаете, вот э, такое впечатление, как будто ты попал под, в аттракцион невидимой щедрости. И вот сейчас начнутся подарки. Причем на самом деле это только первый шаг. То есть э, чем характерна э, стихия огонь мужчин, они очень славоохотливы. Да? Э, теперь мы смотрим вот внешность, да, э, как они ведут себя, мужчины, в разговоре. А теперь э, посмотрим такую стихию, как секс, э, такую сферу жизни, как секс. Для стихии «Огонь» секс очень важен. Они через секс, эти люди, получают энергетику, они чувствуют телом. Я же сказала, вот это спортивное тело, нагрузка. И поэтому мысли о том, что в отношениях могут быть платонические отношения, походить ручка за ручку, этого не будет. То есть, если вы выбираете себе в партнеры мужчину стихии огонь» и вы обращаете внимание на, что? на то, что он словоохотливый, на то, что он вот так вот э, обещает все на свете, вы должны понимать, что это будет проверка. Дальше будет проверка, насколько вы совпадаете в интимной сфере. Но сегодня не об этом, но об этом тоже нужно сказать, так как э, все-таки это основа э, физиологии, основа, э, как мы воспринимаем друг друга на запах, на внешность, э, и следующий шаг к сближением. Что важно для людей стихии «Огонь»? Конечно, им важно бывать в обществе, где есть авторитеты. Поэтому яркая одежда, брендовая одежда, украшения яркие – это все то, чем будет отличаться во внешности, в поведении, в тех мероприятиях, где вы будете, где хотите встретить стихию огонь. Идите на премьеру, увидьте мужчину в брендовой одежде и вы найдете того, кто является лидером, харизматичным лидером, и кто является вот именно стегом. Какая может быть вторая, обратная сторона этой, в э, характере, да, какая обратная сторона? Когда мужчина говорит «Я», он уже за вас все решил. И его мало интересуют вопросы, которые касаются вашего мнения. То есть свое мнение выражать не нужно. Поэтому, если вы хотите гармоничных отношений и, и именно брака, семьи, и чтобы в этой семье были дети, а сами хотите сохранить лидерство, точно так же, будучи, например, в стихии огонь, то есть, вот все то, что отличает стихию огонь, это яркая харизма, И вы хотите сохранить ее вместе с мужчином, кому-то придется пожертвовать. Лидерством, потому что есть всего, в паре есть всего один лидер. Либо мужчина будет, уйдет на второй план, либо женщина. Но тогда, дорогие дамы, если вы хотите выбрать э, свою себе харизму в браке, вы должны подумать, а куда мужчина ее денет. И Тогда вы должны понять, что, как правило, такие браки, они э, свойственны свойствен, а, адюльтер э, и любовные треугольники. То есть мужчина будет искать ту женщину на стороне, которая будет молчать. Хотя в браке он будет э, примерным семьянином, и только, только зная что происходит, можно будет догадаться. Он не будет афицировать свои связи. В отличие от другой стихии, я про нее немножко скажу. Что? Да, да, да. Да, это по статистике. Даже если они говорят, что нет, правда в том, что да. Uh, да, я бы это и сказала, что если женщина хочет вести жизнь более спокойную, интимную, то для нее очень важен будет духовные отношения. И тогда uh, это будет либо uh, тот человек, кто уже раскрыл себе духовность, есть такие огненные знаки, кто раскрыл себе духовность, но они, вы должны понять, что такое прикосновение, что такое тактильное ощущение. Для огня они очень важны. Он взялся, он взялся за руку, он уже хочет целовать. Он прикоснулся к плечику, он уже хочет гладить. Вот это вот ощущение движения. Огонь, он темперамент, это темперамент, это его природа. да, Это вулкан, это вулкан. Теперь смотрите, во внешности. Люди стихии огонь, как я сказала, они предпочитают все ярко. Вот если, например, женщина, и у нее красный лак, это значит, что она хочет проявить стихию огонь. И смотрите, как интересно. Вот ты приходишь на переговоры, у женщины ярко-красные ногти. Вот у меня в силу профессия биоэнергет. Я не могу себе позволить ногти красить, это просто специфика профессии. Вот приходишь, такие яркие, длинные или короткие, но красные-красные ногти. Что мы пальцами делаем? Мы играем. Это значит, что женщина в этот период жизни играет свою мелодию. Да. Все нормально. Да. да. То есть, что такое ногти? Да, играет свою мелодию. Дальше украшения. Украшения, внешность, это еще и украшения, конечно же, стихия огонь. Это брендовые украшения, это дорогие украшения и если э, женщина хочет э, быть таким рядом с мужчиной, она должна оставить ему высокую планку. Почему у меня в этом году нет э, брендовой одежды? У тебя какие-то проблемы? Это, это стихия огонь. Они через это получают темперамент. Тот, который позволяет им развивать харизму, двигаться, двигаться, двигаться. Это не... Вот люди стихии огонь, они не жадные, они не накопители. Они так же, как легко получают, они так же легко могут отдать на благотворительность. Они могут, вот если посмотреть, например, ситуацию у стихии огонь, они очень часто теряют деньги, большие деньги. Они не жадные, но им нужно, чтобы двигаться в жизни, им нужна вот эта, вот эта огненная мощь. Им нужна все время вот эта планка авторитетов. Они сами достигают своей высоты. Если это украшение красного цвета, если это золото, если это ярко-красные нагти это все стихия огонь. Да? Если вы приходите к такому человеку домой и видите везде золото, лепнину, надо понимать, что он и свой, свой внутренний мир точно так же украшает. Потому что дом человека – это вот его планка. И он и от вас будет требовать ровно такого же. Теперь, что, что еще относится к внешности? Конечно же, к внешности относится уход за телом, косметические процедуры, э, стрижка, э, все виды массажи и так далее, и так далее. Для огня, вот когда он в, в харизматичном состоянии, ему для, для, для него это важно только в том случае, если он достиг какой-то положения в обществе. Он способен жертвовать э, своим ну, бытовым таким э, удобством э, для того, чтобы подниматься вверх. Многие из них занимаются энергопрактиками для того, чтобы работать со своим сознанием. Теперь смотрите, вторая стихия – это стихия вода. Есть мужчины воды, есть женщины воды. Если вы вспомните, фильм недавно вышел на экраны э, как «Последний богатырь». И там был такой замечательный герой водяной, которого э, Иван, э, Ива, Иван Ильи Муром за сын, он ему говорил, мокрый, ты что, смотри, вот все же, все же уже, куда, куда же ты решил с собой жертвовать? Смотри, мы же вот только уже до всего, сейчас мы все вместе, мы все вместе. А, а, то есть это мужчина э, стихия воды, это те люди, которые способны пожертвовать собой они могут принести себя в жертву большой цели. Женщины никогда. Вот это основное отличие типажа. Женщина, стихия вода, это мать. И она понимает, что если она что-то сделает с собой, или поставит под угрозу свою жизнь, свое будущее, кто будет заботиться о ее детях? Дети для этой женщины самое главное. Внешние женщины, стихия вода, это как натянутая струна. Они отзывчивые. Они в коммуникациях хоть внимательно слушают, они очень мало говорят, но у них очень хорошая память. Они никогда не выскажут свое мнение. И э, то, что они готовы сделать, то, что они готовы сделать э, для э, всех, это выслушать. Больше они ничего... Э, то есть это вот ровно тот знак, который пройдет половину пути. Э, Тут спрашивают, проговорите знаки стихий, э, вы имеете в виду символы стихии или знаки зодиака по стихиям? Потому что если знаки зодиака, мы так глубоко не пойдем. А знаки стихии или символы – это огонь, это, конечно же, вода, все, все источники воды, это же, конечно, воздух, то есть все то, что движется, пространство наполняет, запахи и земля, все то, что растет, все то, что нас держит и все то, что является продуктами для нашего здоровья. Да? Знаки зодиака, 12 знаков зодиака, не, не будем на это тратить время, это глубина, мы туда не пойдем, потому что мне очень хочется вам показать одну красивую фишку, как, как работать с этой информацией. А если мы пойдем в обсуждение распространенной информации, мы просто утонем в, этой, в этих подробностях. Они не важны. У каждого знака зодиака есть своя отличительная черта, но мы сейчас говорим о четырех типах. Вот чем отличается каждый тип от каждого во внешности. Потому что в каждом человеке, в каждом 12 знаков в теле. И Елена скажет, да, это астрологическая медицина, правильно? Правильно, потому что в каждом из нас, неважно в каком ты знаке родился, есть все 12. Вопрос, как в характере они проявлены, как мы можем э, по внешности человека, просто вот посидев с ним за столом, определить его... Э, определить его, его основную черту, да, Итак, женщины, женщины стихии вода, это те, кто являются хорошими собеседниками, слушателями, и те, кто работают, Елен, я вас слышу, я не знаю, что, я вас слышу, я думаю, что и в эфире это есть, просто вот по какой-то причине, Немножко затухание есть, ну как бы вот гасит. Но это может быть интернет, а не нашим с вами тема. Итак, вода. Да? Чем характерен знак воды? Первое, у них очень нежная кожа. Что у мужчин, что у женщин. Она, знаете, такое впечатление, как будто она светится. Это, если это женщины, они очень любят массажи лица, масочки, у них все такое ароматное, все такое к телу, все такое, вот, вся, вся одежда очень приятная, все-все-все-все-все интересное для тела, для ощущений. И теперь вопрос про мужчин. Что любят мужчины? Мужчины, имеющие в своем характере стихию воды, они любят либо одежду ручной работы, либо одежду комфортную, то есть вот то, что называется к телу приятно. Они никогда не оденут какой-нибудь люрекс просто потому, что женщина, просто потому, что это красиво. Это скорее будет какая-нибудь мягенькая струящаяся водолазка из шелка. Пусть она будет Одна, но она будет вот всегда ухоженной и вот такая вот вся комфортная. Конечно, это же еще раз, есть различия, но вот основное качество. И в отношениях эти люди, люди стихии воды, они хотят того же самого. Внимательности, собесед... чтобы был собеседник, чтобы можно было поговорить о чувствах. Да? А, дальше, я, я чуть позже скажу, как это проявлено во вне, в самой внешности. Теперь типаж, типаж э, тела женщины воды, они округлые, у них все такое гибкое, все такое мягкое. Вот если пальчики, то они такие вот какие-то вот прям гибкие, пухленькие, вот все, все такое изящное, как будто вот знаете, как змеечка, вьется, вьется, вьется, вьется, вьется, как ниточка. А у мужчин очень, это могут быть очень сильные мужчины, крепкие, да, такие выносливые, но при этом в них есть что-то, как бы, знаете, как у бойца, плавное. Они так как-то вот, вот в движении, плавность в движении. Очень красиво наблюдать за их движениями. Дальше, в разговоре. Как я сказала, что они будут молчать, но если они будут говорить, то только о своей семье. «Мои дети», — скажет женщина, — «это такие дети, это вот старшенький, он пошел там туда, он был там, он так себя проявил, она будет их всегда хвалить». Она их никогда не поругает, по крайней мере, на людях. Да? У мужчины стихии «Вода» он будет говорить о родине, он будет говорить об отечестве, он будет говорить об истории. И эта глубина, его можно слушать часами, начитанные, внимательные, с хорошей памятью. Помнят все досконально, что в каком году, сколько, и вот все, все, все. Из них, из них получаются в профессии хорошие люди, связанные с учетом. Они так хорошо умеют это все сделать, так хорошо умеют в профессиональной сфере выстроить, что у них действительно это талант. Следующий момент, да. Про секс сказала, что очень важно прикосновение и совпадение вот, тактильные, но погладить, прикоснуться, никакой, никакого такого а -а -а, помчались, это вообще быть не может. Это м -м, прелюдия, это красивая музыка настрой, это может быть целый, целую неделю люди готовятся к самому таинству таития. Они будут писать друг другу э, письма или эсэмэски, это вот будет по 25 эсэмэсок с стихами, с музыкой. Они настраиваются через это друг на друга. И поэтому их внутренний мир — это то, что они оберегают от посторонних глаз. Да? Теперь смотрите, люди стихии «Воздух». Люди стихии «Воздух» они приходят в наш мир как исследователи, как экспериментаторы. И они рождаются такими, это их природа, это воздух, он стремится завоевать все. Это тот, знаете, кто залезет в каждую дырку, кто расскажет всем обо всем, кто узнает обо всем, у него везде порядок может быть. Есть такие, конечно, чудеса, что и нет, но в основном, если это дома круг, то это пять видов круг. Если это у женщины отрезы платья, то это может быть 25 разных отрезов, которые она когда-то будет э, применять в жизни. Если это обувь, то э, везде набоечки, все под контролем. Да? Мужчина в этом плане э, спокойнее относится к вопросу контроля, но если у него есть э, свой бизнес или свое дело, или свое хобби, вот там будет все под контролем. Причем туда даже нос засунуть нельзя. Первое, что вы не услышите правду никогда. То есть где он что взял, почем он что купил. А второе, он вам выдаст каждый день новую версию. Так, чтобы вы запутались и уже перестали его контролировать. Вот люди, стихи и воздух, они не терпят контроля. Но сами они контролируют всех и вся. Если это отношение, он будет спрашивать, где ты была, во сколько ты была? Кто твои друзья? И эта речь, он будет аргументировать. Она, это не просто э, огонь скажет, например, э, мужчина. Почему ты не позвонила? Я ждал звонка. И дальше начнется сцена страсти. воздух скажет не так. воздух тебя полтора часа будет тюкать по макушке, рассказывая, что происходит в стране со всеми подробностями что происходит в городе со всеми подробностями, что происходит со всеми подробностями в метро, по дороге, и еще все факты в твоей жизни, он все вспомнит. Проблема взаимодействия с огнем, с стихией воздух, я вот немножко в темперамент ушла, я огненный знак, он не просто рассказывает, он рассказывает с аргументами. Да? Теперь представляете, какой это, какая это личная жизнь, это, какая это интимная жизнь. Конечно же, это взрыв, конечно же, это ролевые игры, конечно же, это люди, которые работают на очень высоком уровне интеллекта, друг с другом, они друг друга отслеживают так, как два бомбардировщика, которые летят на дело, куда их там послали. И вот у них, знаете, как ведущий и ведомый, это борьба интеллектов. Uh, нужно ли такие отношения да в них очень интересно но они изматывают uh, здесь очень хорошо привести пример девять с половиной недель Фильм девять с половиной недель известный где играет ким бессенджер и микки рук uh, вот он яркий представитель стихии воздуха он ее испытывал со всех сторон до тех пор пока она просто не сдалась да? И вот эта вот тема «нет границы», как только ты ставишь рамочку, он ее отодвигает, вот это вот присуще во всем – в одежде, в отношениях, в еде и так далее. Единственная фишка, что со временем, когда они эксперимент свой интеллектуальный приводят к какому-то результату, они начинают отслеживать очень четко здоровье. Это те люди, которые интересуются всеми практиками, это те люди, кто ходят на все э, занятия по искусству, по э, духовному практику, йогой, кто занимается, кто ездит зарубежно, все ретриты, э, на места силы. Вот это в основном люди, стихии э, воздух. Чем они отличаются в жизни? Это э, спокойно. Они, они любят ездить, им нравится перемещение. Им нужна компания как бы дружеская, но в этой дружбе очень большое зерно сопричастности. То есть, разделяешь ли ты его интересы. Ну и э, последний аккорд, который я сейчас поставлю, это э, стихия земля. Чуть-чуть позже расскажу про украшения и уже типы внешности. Э, стихия земля. В типе стихии земля есть все четыре. То есть эта стихия, она объединяющая. Они могут быть хорошими актерами, они могут быть философами, они могут быть такими же глубокими, как стихия «Вода», познание истории, культуры, этники. Это могут быть люди, которые хорошо что-то делают руками. Конечно же, конечно же. Им интересны все вопросы, связанные с землей, с природой, с цикличностью. И в зависимости от того, какой тип характера конкретно проявлен в человеке, они будут это проявлять тем или иным образом. Есть одна фишка, которая свойственна именно им. Они все доводят до результата. Если огонь может вспыхнуть и погаснуть, вода может сэмоционировать и двинуться, воздух принесет познакомиться и дальше у него уже неинтересно что-то новое возникло земля если люди стихии земля да если они поставили себе цель они будут медленно и упорно туда продвигаться вопрос туда ли они движутся здесь зависит от их опыта и они способны учиться на своем опыте теперь во внешности да, как проявлено во внешности Потому что еще раз все четыре стихии есть во всех нас вот вы встречаете любого человека ну вот, например, мы разберем сейчас наши два с вами лица, потому что мы просто вот, нас видят, и уж о ком говорить, если наши лица вот здесь видны, да? Смотрите, из чего состоит наша внешность? Конечно же, это голова, и, конечно же, это тело, и, конечно же, это форма руки. Вот это вот основное, на что можно обратить внимание, когда ты общаешься с человеком. Голова, она либо... Форма, да? Либо вот лицо прямоугольное, либо оно круглое. Вот у вас оно ближе к но все-таки есть такое вот, как бы, от круга к овалу. Как правило, тип смешанный. Но все равно нужно, когда ты работаешь с лицом, нужно определиться, какой это тип. Потом глаз наметанный, когда становится, уже определяешь. Либо бывает лицо треугольное, а от лба вниз идет прям как и вот прямым вот здесь вот а, челюсть очень узкая да здесь, а, квадратная а, это низкий лоб и вот короткий либо наоборот широкий а, здесь очень важно понять одну вещь в природе есть только две формы это круглое солнце и луна и треугольные У нас все деревья растут вот. Все, что растет, оно растет здесь Под действием Солнца и Луны у нас все растет здесь То есть природные формы естественные. Это круг и приближенный к нему, соответственно, овал. И это люди, мы сейчас про лицо говорим, да? Про форму тела и кожи. Это те люди, кто ближе к природе. Что им важно? Ритмы и циклы солнечная и лунная активности и треугольник туда же, да? им важно очень состояние, какой сезон. Зимой они в спячке, летом у них темперамент, осенью им очень важно быть в таком состоянии, в медитативном, продумывать. Это те люди, которые хотят гармонии со всем окружающим миром. Есть две формы, которые не встречаются в природе. Это квадрат и прямоугольник. Это формы наших городов. То есть это те люди, которые живут квадратным способом, у них все просчитано, они все контролируют в своей жизни, и им очень важно, чтобы все было по порядку. Один, потом два, потом три, потом четыре. И вот эта вот тема «Ах, я догадалась!» и у них не проходит. Скажите конкретно, как вы догадались. В этом плане очень интересный пример. В свое время, кто знает, в Питере было очень много коммуналов, сейчас, конечно, намного меньше. И вот она сама застала такой разговор на кухне. Две соседки, одна из них земного типа, а вторая – Такая вот воздушная. И вторая воздушного угощает первую блинчиками. Скоро масленица, кто-то может запомнит это как анекдот. Первая пробует и говорит, очень вкусно, дай рецепт. Она говорит, слушай, да что рецепт? Того чуть-чуть, всего чуть-чуть. Она по пунктам, чего чуть-чуть, это сколько. Того чуть-чуть, это сколько. И вот это вот, понимаете, два типа женщины. Поэтому когда и такие же мужчины... Ты пошла туда это куда возьми там это где лежит на месте где место вот это вот тип квадрат и прямоугольник в чем разница квадрат здесь нужно немножко поработать сакральной геометрии квадрат имеет четыре стороны то есть это люди которым очень важно чтобы все было соединено и вверх, и низ, лево, и право, и все было вместе. И тогда они понимают, кто они в этом мире. Поэтому они будут все доводить до конца, чтобы найти свое место в мире. А вот прямоугольник, да, он имеет э, такой, да, такое как бы завышенное, в да, да. высоту тянется, квадрат, который тянется в высоту. Это значит, что это люди, они ищут свое место в мире. Они ищут место, где есть, можно амбиции свои реализовать, харизму свою реализовать. И вот, например, у меня прямо, прямоугольный, ближе к прямоугольному. Это что значит? Это значит, что я буду искать то место, где мои амбиции будут притворены в жизнь. У вас ближе к авалу, вы эмпат. У вас все то, что связано с эмпатией. Да? Чем отличаются еще внешне? Люди знака, люди, у которых вот лицо овальное, они являются самыми лучшими актрисами по оценкам, по оценкам критиков. Они могут сыграть любую роль, они могут сделать любое выражение лица. Они входят в это, они проживают, они спокойно выходят. Если вы посмотрите, как, как потренироваться, различать людей по типажу, посмотрите свой любимый фильм, только разложите лица на типажи. И вы увидите, что, как, правильно, как правило, чистых типов нет. Но люди в пару входят, когда кто-то с ними в паре, он будет либо противоположного типа лица, либо отражающего. Да? Вот. И это вот интересно очень наблюдать, то, что называют характеры, как наши кинокритики потом говорят, сыграла блестящий или роль не удалась, да, вот человек не вошел в роль. А на то, что называется, система подбора актеров в Голливуде уже давным-давно выбирают по типажам. То есть, если нужно сыграть сколеблющегося человека, его возьмут со смешанным типом лица. То есть очень сложно определить тип, есть такой тип алмаз. Высокий лоб, скулы вперед и вот такая вот челюсть вперед, вот как бы типа алмазы, смешанный тип. И этот человек играет, как правило, роль человека сомневающегося, колеблющегося, иду ищущего правду, ищущего реализацию в мире и так далее. У нас осталось буквально 15 минут. Если какие-то есть вопросы, пишите, а я немножко расскажу о том типе э, украшений, который подходит для самовыражения каждому человеку, э, типа того или иного типа, и как можно считывать информацию по украшениям, по э, ст, стилю, э, цвета и так, далее, и так далее. Может быть, какие-то вопросы есть, то пишите. Я пока начну э, показывать украшения, рассказывать, э, какой то тип. Да? Ну, первый тип, вот смотрите, да. Это, конечно же, смотрите, как мы расшифровываем. Круг, да, люди, которые связаны с природой, с цикличностью. За цикл у нас отвечает Луна. Да? И если, вот, если украшение состоит из множества кругов, круг, вот если один круг, это, конечно, Солнце, оно единичное. А вот если много, таких вот кругленьких это луна и жемчуг, жемчуг как нельзя лучше отвечает теме э, водного стиля то есть если вы хотите показать материнские эмоции заботливость оденьте э, украшения с множеством бусин да да да да это может быть да это может быть любой э, камень но именно в круглой формы круглый да Теперь смотрите, треугольная форма. Треугольная форма может быть, вот, например, змеевик треугольной формы. Или дерево. Видите, они округлые, но все-таки здесь ближе к треугольнику. И то, и другое относится к стихии воздуха. Помните, я сказала, что воздух – это то, что растет под действием э, Солнца и Луны. О, ну, зелень, неправильно, немножко сейчас перескажу. Когда, когда в природе есть цикличность, светит Солнце и идёт, идут лунные циклы, лунные, э, су, э, как называется? лунный календарь да, природный, все в природе растет. Растет как? Циклично. Поэтому то, что нужно помнить э, – что треугольник говорит о чем? Все повторится. Если круг только обещает, что все повторится, то треугольник говорит, этот сезон будет так, а на следующий может быть и по-другому, но все повторится. То есть это такой символ, если вы видите на человеке треугольное украшение на груди, или вот треугольные бусы, да, как я показала, или треугольный браслет, на руке, вы должны понимать, что это человек, который хочет прожить этот цикл именно с такой энергией. А на следующий раз вы можете передумать. То есть, если вы хотите подать такой невербальный сигнал о себе, это могут быть фотографии, это может быть совещание, куда вы хотите прийти с определенным настроем и показать свою позицию. Вам нужно подобрать украшение, вам нужно сесть в определенную позу. Открытую или закрытую, это не сегодняшняя тема разговора, но она может быть открытая, может быть закрытая, да. И э, транслировать эту энергию наружу. Это уже называется невербальная коммуникация. Теперь квадрат, да, вот есть вот такого типа украшения. Например, каменный браслет. Да? Еще раз, цвет может быть любой. Цвет это уже под э, знак зодиака. Но то, что это квадрат, это говорит о том, что человек живет по правилам. Рука, правая рука, смотрите, что важно. Правая рука начинает писать из прошлого в будущее. Браслет на правой руке обозначает, что вы живете по правилам. Браслет на левой руке обозначает, что вы хотите переменить правила. Интуитивно правила, которые есть, они вам не нравятся. Вы хотите чего-то другого. Чего? Своих правил. Да? Может быть, в другом месте. Это может быть кольцо с прямоугольным камнем, да? И, соответственно, тоже левая и правая рука. По пальцам мы сейчас не говорим, мы сейчас немножко коснемся темы э, тела и самого формата руки. Ну и вот овальные Серги да, с янтарем тоже имеет место. То есть овал это эмпатия. А эмпатия, еще раз, транслируем: эмпатия это э, люди, кто у нас эмпаты? Это водные, водная стихия это э, то, что все вопросы, касающиеся культуры, этники, э, касающиеся чувств и все, что касается выстраивания взаимоотношений на двоих. Потому что стихия, вода, она находится как материнская покровительствующая к детям, либо как жена к мужу вот в таком э, сочетании с э, э, лидером. А, что может быть неправильно, когда вот мы приходим, человек нас путает? Первое, что он может быть одет безграмотно. И говорят, это знаете, раньше говорили э, из под пятницы суббота. А сейчас э, да, а сейчас это является таким определенным стилем. Он относится к стихии воздух. Это смешение тканей, например, кружева и драп или джинсы. Это смешение цветов, например, серебро и зеленый. Или еще 5-6 цветов. А вот это вот все то, что относится к смешению, это воздух. Что говорит воздух? На следующий сезон будет по-другому да? Это тоже и спортивная одежда тоже относится к стихии воздух то есть если вы встречаете человека к, одетого в спортивный стиль это значит что он готовится для того чтобы завоевать все пространство быть олимпийским чемпионом да? теперь по поводу тела и руки тело я сказала у огня оно спортивного такого типа у, возду... Ой, у воды округлости тела, у воздуха может быть тело большим знаете, по отношению к ногам. Ноги стройные, а тело большое. Вот так, такие могут быть вещи. Или оно может быть тело у воздуха с мужскими плечами. Женщина грудью, бюст, там, все, все, все округлости, а плечи мужские. У воды, как правило, плечи всегда покатывают. Вот. И люди стихии Земля, они отличаются чем? Как правило, у них очень плотная такая структура. Если это еще раз, да, если это просто вот мы смотрим на обычную тему, но лучше смотреть стихию Земли по руке, потому что когда на тело можно не перепутать. Стихия по, по руке и, соответственно, типаж характера по руке. Я сейчас покажу свою руку. Это стихия огонь. Это те люди, которые, как я сказала, темпераментные, э, страстные, э, харизматичные, ищущие того, что называется авторский стиль и борющиеся со всеми авторитетами. Легко таким людям жить? Конечно же, нет. Но э, они должны показывать, куда двигаться. Это та сила, которая есть в Солнце. Его начинать да вот стихия огонь смотрите э, вот так приложу пальчики могут быть э, любой формы в данном случае рука длина руки и длина пальцев они примерно одинаковые и, и, и ладошка как правило небольшая теперь илен покажите вашу ручку пальчики вместе и чуть-чуть к себе чуть-чуть к себе и чуть-чуть повыше -чуть у вас тоже э, стихия огонь, тоже стихия огонь. Пальчики стихии воды тоненькие, ладошка узенькая. Знаете, э, такое вот ощущение, что браслет сваливается. Вот такая вот ладонька, вот такая худенькая. И это люди, вода, творческие, они пишут стихи. Знаете, э, если эта рука, она может, э, о, побежали, то... Люди, стихии, где, где ладошки, это, как правило, наша профессия. Да? Здесь в руках это то, как мы берем из мира то, что нам нужно. Да? Вот руками. И вот как, как по типу руки. Когда ты видишь вот такую вот худенькую ручку, кажется, что это такой декаданс. Эта рука ничего тяжелее ручки в руках не держала. Какая там лопата, куда там к станку какие там звездные, космические выйти, силы в руке нету. Это люди танца, это люди искусства, это могут быть поэты, это могут быть кинорежиссеры, люди творчества. И у них рука, знаете, такое впечатление, что вот она музицирует. Вот где-то какие-то есть невидимые струны, на которых это, эти руки все время играют, слышанные только этому человеку мелодию. И он рассказывает в своей жизни об этой мелодии. Теперь люди, э, стихия, э, стихия воздуха в руке. Рука крупная, даже кажется, что она как-то несоразмерно крупная. Пальцы мощные, э, она вытянутая рука. И знаете, такое впечатление, как будто вот... Э, какой-то человек такой неимоверной силы. То есть ты с ним общаешься нормально, потом смотришь на руки, и кажется, что этими руками можно сделать вообще все. Так и есть. Люди стихии воздуха, они талантливы и успешны в любой сфере, за которую они возьмутся. Если только у них хватит интереса приложить туда силы. Потому что действительно они могут быть и в науке, и в искусстве, и в культуре, и в спорте. И в бухгалтерии везде одинаково успешная Рука спокойно берет все то, что ей нужно из мира. Мир помогает таким людям, он их учит быстро-быстро-быстро, и они спокойно и быстро преодолевают препятствия. Более подробно про ноготь, про фаланги Я не буду сейчас углубляться, у нас буквально несколько минут. Судя стихии Земля. Большая ладошка, я видела несколько раз его. Большая ладошка, коротенькие пальчики. Пальцы короче, чем ладонь. Ладонь широкая. Такое впечатление, что печатать, знаете, такая, как шлепнуть, и там сразу такая печать. Это может быть, такая ладонь может быть у воздушного знака. Она может быть у водного знака. Но когда ты смотришь на ладонь, ты понимаешь, что ты человек-практик. Ему не нужны теории. Он долго будет, ну вот, например, то, что называется швия. Когда она поняла, как делать, она будет делать четко, точно и качественно. То есть, если вы хотите, чтобы человек работал на такой обычной, простой работе, ему без, без всяких дизайнов, вот это тот человек, у которого вот такая рука земного типа. Теперь про отношения. У нас осталось буквально 5 минут. Вопросов не вижу, поэтому опережая да, вопросы. Смотрите, кто с, чем, кто с кем уживается? Огонь уживается с водой и огонь уживается с землей. Огонь с огнем уживается плохо. Как я сказала, дети получают двух харизматичных родителей, у каждого из которых своя правда, и в семейной жизни это очень сложно. Вода уживается с огнем и уживается с воздухом. Огонь, эксперимент, все время мечтает. Что? Огню. Это следующий момент, потому что в семье, когда огонь и воздух, э, получается пожар, в семье это плохо. Для творчества может быть, для коллектива может быть, но мы здесь все-таки говорим про мужчину и женщину. Представляете, вот такой вечный пожар, вечный накал страстей. Это что будет, вот у меня соседи наверху живут, я из дома вторая на трансляцию ушла, и у них этот темперамент буйный, и там двое детей, я только слышу, как они орут друг на друга. А потом что-то падает, потом орут дети, я думаю, бедные дети, они же вырастут и создадут свои семьи, а стереотип уже заложен. Вот огонь и воздух в семье – это вот такая схема. Хорошо, если еще рукоприкладства не бывает, потому что некоторые э -э, знаки, они склонны к такому кулаком помахать. Э -э, именно по дате рождения, не именно знак, а по дате рождения есть такие моменты. Смотрите. А вот воздух уживается с водой и с землей. Землю он опекает, а, воздух, а вода опекает его. То есть если воздух хочет гармоничных отношений, он должен понять, он хочет быть в отношениях, чтобы его опекали, или он хочет сам опекать. Земля в отношениях может быть с воздухом и может быть с огнем. И она тогда должна решить. А выбирайте по ладошке. Вот то, как человек ведет себя в это ладошки его, это рука. Если вы хотите, ну вот стихия земля, если вы хотите быть в отношениях, где вас опекают, вам нужен воздух. А если вы хотите, чтобы вас кто-то грел, давал вам идеи, потому что это люди, то, что называется опыт, опыт им нужен только опыт, тогда им нужна, этим людям нужен огонь. Это вот, что касается отношений. Про украшение я сказала, про отношения я сказала, вопросов нет. Елена, у нас осталось, по-моему, пара минут буквально. Что, что вы скажете? Как вам тема? Да, знаете, какой-то обратный... У вас профессия, вы проработанные. Мы же говорим про э, то, что профессия имеет отношение, конечно. Рука у него какого типа? Замечательно. Елена, я желаю вашему проекту процветания. Пусть на вашем проекте будут интересные люди, и та информация, которую вы даете, распространяется широко. Очень важно, вы делаете очень важное дело. Я благодарю вас за приглашение и надеюсь, что эта информация пригодится не только вашим подписчикам, но и вообще тем, кто будет смотреть эту запись. Всех благ, процветания вашему проекту, да. До свидания.